приветствую вас стрельцы хочу предложить вам сегодня прогноз но давайте посмотрим вместе что будет происходить у вас в мае месяца по основным сферам вашей жизни конечно же начало этого месяца ознаменовано началом коридора затмений которая началась уже 30 апреля и плавно перейдет до будет плавно проходить до 16 мая Период достаточно энергетически напряженный, эмоционально напряженный, но я думаю, что для вас этот период будет связан с какими-то очень важными переменами в вашей жизни, с какими-то новыми возможностями. Начало месяца будет достаточно приятным, поскольку в вашем доме, отвечающем за семью, за род, здесь находится благоприятное скопление планет, очень интересное соединение, когда вы можете что-то приобретать в дом, в семью, получать какие-то приятные эмоции, подарки, ну, знаете, вот как будто бы складывается с вашими близкими и родными такая очень хорошая комфортная обстановка, приятная атмосфера. Единственное, тут, что может наблюдаться, соединение Солнца с Ураном, но для вас эта сфера связана со здоровьем, то есть возможны возможно, у кого-то какие-то неожиданные изменения в сфере здоровья, либо на работе, может быть подойдет время, ну, поменять работу, уволиться, там, уйти на пенсию. Ну, Что-то будет происходить, вы знаете, оно будет как-то судьбоносно. Ну или по здоровью, можете, можете вдруг неожиданно столкнуться с какими-то... Ну я даже не могу сказать, что это проблема, но здесь даже больше похоже наоборот, ну, как на улучшение ситуации, как избавление от чего-то. От того, что вас мучило, или от чего-то того, от чего, -то того от чего вы страдали. С третьего по девятого благоприятные аспекты между Венерой и Меркурием будут давать вам возможность легко договариваться с вашими партнерами, создавать такую легкую гармоничную атмосферу. Пятый ну, дом здесь непосредственно связан с любовью, с детьми, то с детьми будет все хорошо, очень легко складываться. Может быть какие-то их жизни приятные события, ну и вообще такой благоприятный период для того, чтобы расслабиться, что-то попраздновать вместе. Также не сказала, что 2 числа Венера уже перешла в знак зодиака Овен. Овен для вас это ваш пятый дом развлечений, детей, любви, поэтому ваши чувства станут более страстными, более такими, может быть, ревностными, страстными, желанием, желанием завоевать, отвоевать, побороться за своего или свою избранницу станете более напористыми в отношениях более сексуальными захотите доминировать для вас это отличное время вот особенно до 9 числа для того чтобы вот с кем-то построить очень ну, близкие любовные отношения так давайте посмотрим на 10 -е. 10 -е. меркурий станет ретроградным и станет вашим седьмом доме партнерства ну, смотрите, помним, что на ретроградном Меркурии неблагоприятно устраиваться на работу, неблагоприятно о чем-то договариваться, неблагоприятно подавать куда-то документы, поскольку до тех пор, пока на ретроградный, высокая вероятность того, что что-то будет изменено в этих договоренностях. Ретроградный Меркурий продлится до 3 июня, но что хорошо? Хорошо заканчивать что-то, уходить, менять, хорошо что-то доделывать. И помним, что близнецы связаны с информацией, значит, скорее всего, это какие-то доделки, переделки, связаны с информацией, с бумагами, с документами, а также с какими-то отложенными дорогами. Также 10 числа ЮПитер перейдет в ваш пятый дом любви, что еще больше вам даст различных возможностей в любовной сфере. Но знаете, самым лучшим образом это проиграется уже в устоявшихся отношениях, когда уже есть пара и когда люди уже вместе. Вот вы будете максимально, знаете, как-то так гармонично настроены, ну, повлиять на своего партнера улучшить ваши отношения, вот именно от вас будет проявляться вот основная энергия, основное желание что-то сделать для вас двоих. Также благоприятен он для сферы ваших детей, ну, для ваших деток этот период, улучшится с ними отношения. Для тех, кто занят какой-то творческой деятельностью, то это период активизации вашей деятельности, улучшения результатов в этой деятельности. Так, 16 у нас состоится лунное затмение в Скорпионе. Скорпион – это ваш 12-й дом. Ну, знаете, то есть какая-то тема для вас закроется. Ну, скорее всего, что-то, что мешало. И ну, в чем-то, наверное, у вас произойдет освобождение. Но уже говорила, скорее всего, это может быть связано со сферой либо работы, либо со здоровьем. Постарайтесь в эти дни... Не нервничать, тем более по пустякам, и не принимать никаких важных решений. Также с 12 по 17 будет наблюдаться соединение Меркурия, Нептуна и Марса в вашем четвертом доме. Ну, Смотрите, плюс этого, ладно, потом расскажу про плюс. Сначала про минус. Значит, избегайте различных действий, которые связаны с мошенничеством, особенно в вашем доме. Постарайтесь ничего не заказывать то есть могут обмануть. Сами тоже можете быть склонны к каким-то интригам, какой-то, знаете, такой подпольной деятельности, хитрой деятельности. Постарайтесь не ссориться со своими близкими. А вот в плюсе, то это обострение интуиции. Плюс это ну, духовная деятельность, то есть религиозная деятельность, вот кто занят в этих сферах, ну, также сюда подходит творческая активность, то здесь может, тем более здесь благоприятные аспекты, то здесь может быть ну, какое-то время для того, чтобы ну, как-то очень положительно повзаимодействовать со своими близкими. Еще вот знаете, вот это сочетание, оно вот в воде, в рыбах любит пить. Ну, будьте осторожны с водой. Ну, или может быть там у кого-то прорвет какой-то кран. Ну, нежелательно не, не посещать бассейны. Вот такое. Может быть опасность от воды или от, ну, от любой жидкости. 24-25 постарайтесь быть осторожными со своими финансами, ну как осторожными, ну излишне как-то их не тратьте, немножечко контролируйте, особенно в желании потратить их на, на того, кого вы любите, либо на какие-то свои удовольствия, увлечения. А вот с 25 по 29 Марс будет находиться в соединении С Юпитером уже в знаке Овна То есть это придаст вашей натуре Какой-то определенной воинственности Желание управлять Любой ситуацией ну, Я думаю, что может проявиться так Например, вы будете слишком фанатичны В том, чтобы навязать Какую-то свою точку зрения своему ребенку, своему любимому человеку, тут захочется его победить, победить любой ценой. Ну, вот как-то будете действовать очень резко, напористо. Марс будет находиться уже несколько дней в Овне. Он туда зайдет с 25 числа. То есть 25 числа также вам захочется больше, может быть, как-то развлекаться, поскольку Марс в пятом доме, он еще и дает желание знакомиться, быть очень активным, общительным, именно в любви, в, разв... в развлечениях, в хобби, в воспитании. Ну, смотрите, а также 28 числа у нас Венера покинет Знак Овна и перейдет уже в мягкий, гармоничный знак своей силы, в телец. Здесь она уже будет более спокойная, уравновешенная, настроенная на комфорт, на получение удовольствия. Для вас это зона работы и также зона здоровья, то есть может возникнуть желание полениться, сделать что-то для себя любимого, чем-то себя побаловать, ну, посмотрите. 30 числа состоится новолуние в близнецах, близнецы для вас это седьмой дом партнерства, ну, возможно, будет новый какой-то этап в сфере ваших взаимоотношений с окружающими, Время строить новые планы, получать какие-то приятные впечатления. Ну и в общем-то, думаю, что месяц для вас закончится достаточно благополучно. Чего я вам желаю. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, кто не подписан. И до встречи в следующих периодах.